Теперь следующий вопрос, сохранение семьи в мегаполисе, давайте причины, первая причина, мы не пополняемся, не берем силы от природы, от людей, от Бога, усталость является главной причиной разрушения семьи, У человека нет сил любить, плохой период наступает, нет любви, Нет влюбленности, нет отношений, нет, нет сил любить, нет холод в отношениях. Люди долго не выдерживают. А ты такой холодный, как вайсберг в океане. И все твои печали за черною водой. Ну, то есть, вот эта причина главная. Люди не могут испытывать счастье в отношениях и уходят. Понимаете, почему не могут? Потому что у меня не хватает сил. Главная причина – как ни странно того, что мы теряем близких людей, нет сил. Мы много отдаем, не берем. А брать человек может только любя. Брать не означает на природе там кверху попа лежать. Надо на солнце радоваться, двигаться. То есть только в движении человек получает здоровье. Надо бегать, надо гимнастику делать на свежем воздухе, мои хорошие. Нужно двигаться и любить все вокруг в это время. Я каждый день хожу на работу. А ты любишь в это время? Нет, некогда. Ну тогда ты ничего не получаешь. Вторая причина. Отсутствие знания о том, в чем моя обязанность. Вот некоторые мужчины сегодня открыли, что оказывается гнобить жену не надо. Оказывается, вот если дырка у мужчины здесь, и с мужчиной надо всегда менее эмоционально общаться, по-доброму мягко, не эмоционально. Эмоции вызывают у него разруху в психике то женщиной нужно, не нужно ей... Вот понимаете, у, у мужчины вот здесь это, есть три центра разума. Один находится вот здесь, он связан с сознанием и рассуждениями. Второй находится здесь, он связан с любовью и эмоциями. И третий находится в области паха, он связан с самосохранением. Самосохранение у всех одинаковое, это не связано с полом. Вот здесь у женщины очень слабая психическая зона, слабая. Поэтому девочек, когда воспитываешь, ей никогда нельзя говорить строго, потому что у них теряется способность воспринимать информацию. Девочке нужно просто объяснять очень по-доброму, даже если она не права. Строгость очень спокойная, мягкая, и девочка все сразу поймет. Точно так же не надо объяснять очень ненасказательно, очень мягко, спокойно. Допустим... Я как со своей женой делаю. Я прихожу и говорю, слушай, у меня есть трудность. Я говорю, какая? Она, то есть она говорит, какая? Очень такая удивляется. Я тебе чем-то могу помочь? Я говорю, трудность такая, что... Один мужчина подошел ко мне и говорит, у меня жена ну, как бы на кухне ничего мыть не хочет. Там постоянно грязь. Как мне ей сказать, чтобы... Она поняла. Я говорю, я не знаю, я у жены спрошу. Потому что я же не женщина, и я ее спрашиваю. Моя хорошая, скажи мне, как, мне ей сказ... как ему ей сказать, чтобы она поняла. Ты же женщина. И она говорит, ну как сказать? Очень аккуратно, так по-мягкому так сказать. И тогда она поймет. Я говорю, спасибо, моя хорошая, я ему передам. На следующий день на кухне чистота. Все блестит просто. Я говорю, ты что так очень сильно вообще все отдраил это? Надо как-то себя беречь. Мужчины, вы поняли, да? Даже если там не все сильно отдраено, надо все равно так сказать. Потому что это, она это как шутку воспримет, начнет смеяться тогда. Но... Она вдохновится по-любому. Но если мужчина постоянно ходит, увидел там недостаток, все это все разрушает отношения женщины полностью. Надо спокойно вот все, что не правило. Мужчина должен быть как танк, спокоен, Ну, не в прямом смысле, что там взял и выстрелил там. Нет, спокойно означает вот очень крепкий человек. Очень крепкий. Я был на фестивале П-3000, и там лекцию прочитал, и потом пошел париться. И там был такой спа, ну, все парились вместе. Там, ну, естественно, в купальниках, там все нормально с этим. Вот. Ну, я к чему говорю, я в бассейне сидел, подошла женщина к бассейну, и мужчина, девушка и парень. Смотрите, классика жанра. Девушка такая ногу опускает в бассейн, такая, оп, назад. Фу, холодная вода. И мужика своего туда, и опа, со всей силы, и он полетел туда в бассейн. И он такой раз, такой вообще нормально, то есть она его толкнула вообще. Представляете, если бы, если бы он женщину толкнул в бассейн, что бы было? Пять дней и ночей он бы не спал. Потому что у женщины очень медленно прощение приходит, у ней психика очень тугая, и поэтому женщина всегда побеждает в отношении. Потому что она не может сразу поменять себя. Вот она обиделась и долго будет прощать, долго. А мужчине что делать в это время? Он должен повторять несколько раз. Я три раза примерно жене повторяю, прошу простить. Как надо повторять? С очень сильным чувством собственного достоинства, спокойно жене говорить, пожалуйста, прости. Спокойно, так надо. Не, прости меня, пожалуйста. Так не надо. Или прости, служа, прости. Так тоже не надо. Спокойно, с чувством собственного достоинства надо так говорить. Подходите, просите прощения, знайте, что она не может сразу простить. У нее психика не готова к этому. Когда я второй раз подхожу, не сразу, не то, что сразу прям второй раз, вторая попытка, развернулся и опять, подожди немного, ну, денек, два подожди, вот, потом второй раз подходишь, у меня жена говорит, прощу завтра, точно уже, завтра, чувствую, сегодня не могу, уже, уже разговаривать начала, уже хорошо. Она понимает все, но просить не может сегодня. Потому что психика медленно очень меняется. Мужчина услышал? Нет, он бунтует, он такой, я подошел, я, я попросил прощения, я попросил... на массу. Да не ноль на массу, просто у нее так все медленно, она долго терпит и долго прощает. Так у женщины психика устроена. Она ничего с этим не может сделать. Не такой характер. Поднимите женщину, у кого другой характер рук. У вас другой? Вы еще Шу. дольше прощаете? А? Вы сразу отходите, он дольше прощает. Иногда такое бывает. Иногда, видите, одна всего подняла руку. Иногда переворачиваются. А мы об этом будем говорить. Иногда отношения переворачиваются и такое бывает. Но очень редко. В целом вот так. Но.. Вы быстро отходите, но не прощаете. Но не прощаете. А? У вас внутри остается. Осадочек остался. Знаете анекдот осадочек остался? Еврейский. Дружки еврейка звонит, говорит, ты у меня была на свадьбе, нет, там колечко пропало. Она говорит, так я не брала твою колечко, а я знаю, мы нашли, а осадочек остался. Осадочек остается у всех женщин, надолго. Хоть характер такой вот у вас, но осадочек остается все равно. Вы должны об этом знать просто. Потому что если когда копите, копите, потом рубанете неожиданно, чтобы вы знали, почему... Кстати, мужчина, это тоже очень важно. Некоторые мужчины думают, самая лучшая жена, это когда она всегда вот так, никогда не грубит, не спорит. Это очень опасный случай. Нет, я серьезно говорю, это очень опасный случай. Будьте осторожны, потому что она просто копит, все это внутри копит, и потом хрясь. И приехали. И потом уже вернуть очень сложно такую женщину. Будьте осторожны. Очень опасно. И такую женщину от всегда спрашивать, вытаскивать у нее изнутри, как ты себя чувствуешь, что ты думаешь. Она тебе скажет, женщина искренняя, она скажет. Но если ты не вытаскиваешь, она будет терпеть просто. <coughs> Это на Востоке часто встречается, такая схема. <coughs> Простите. Следующая тема, <coughs> разрушение семьи. Да, мужчина не договорил. Не надо жене демагогию разводить. Женщина воспринимает сердцем, а не логикой. У ней тоже есть логика, не то, что она нелогичная, у нее есть логика. Но она логикой не воспринимает. Она сердцем. Вот если женщину спросить, Девушка, вот вы. Нормально, если я вас спрошу? Да, микрофончик дать. Вам лекция нравится? А что не включили? -то? Нам надо слышать же ее, Значит, это... Еще раз спрашиваю, вам лекция нравится? Опять мы не услышали. У нас будет микрофон или нет? Я уже третий раз не буду спрашивать Да, я слушаю ваши лекции Нравится, да? Очень нравится Садитесь, пожалуйста А о чем лекция? Ну, о семейной жизни, о отношениях Видите? То есть она ничего не сказала Она сказала в общем, так устроена психика женщин Теперь мужчину спросим Вот мужчина, вы слушаете лекцию или нет? Вы слушаете, да? Хорошо Лекция нравится? Да. Видите, он не говорит «очень», он не говорит «очень», да? А о чем? О семейных отношениях, лекция, взаимоотношениях. Ну, не важно. Важно то, что мужчина всегда рассуждает, он рассказывает о чем. Женщина просто говорит «да, нравится», то есть она испытывает счастье, и она говорит об эмоциях, понимаете? Поэтому женщине не надо рассуждать, не надо ей впихивать в голову рассуждение. «Давай я тебе сейчас объясню». Она говорит, «Ты просто скажи, что хочешь-то». Не надо мне много объяснять, скажи, что хочешь, я все пойму сразу. Так, женщина или нет? Когда мужчина начинает ей начинает рассказывать, раскладывать, она такая... Женщине начинает вот здесь плохо становиться в голове, она... Ну, когда же он закончит говорить? Так или нет? Так, мужчины, слышали? Женщине в двух словах. Я хочу, чтобы ты вот так, вот так. А если она спросит, почему, опять в двух словах скажите. А если не спросит, все, значит разговор об этом закончен. Но сказать надо очень по-доброму, ненавязчиво и насказательно желательно. И тогда она все поймет. У женщины так сложно психика, потому что здесь в зоне логики у нее очень ранимое место. Очень ранимое. Понятна разница? Вот очень большой процент разводов происходит из-за этих непониманий просто. Мужчина бывает так мучает жену своими рассуждениями, что она от него уходит просто. Женщина так эмоционально с мужем себя ведет, что он не может ее терпеть, уходит просто. Особенно это касается востока. Мужчины, не думайте, что если вы женщине гартнули на нее строго сказали, значит это порядок, правильно. Это крайний случай, когда мужчина должен так себя вести. А в основном нужно женщине все очень аккуратно и по-доброму объяснять. Недолго, но очень аккуратно и по-доброму. В двух словах самое главное. Она все поймет. А если что-то не поймет, переспросит. Вам не душно, все нормально? Душно? Вот надо шторку все-таки отодвинуть, шторку отодвинуть, окно, да, чтобы открыть. Мы помните, про поцелуи говорили, что через тряпочку не получится. Шторочку отодвинуть надо, да, потому что сзади не сказали, душно спереди сказали. Организаторы должны это делать, да, усилия приложить, отодвинуть шторочку. Следующая причина разводов, очень частая, это когда люди что-то меняют в своей жизни, они меняются сами и хотят быстрых изменений от близких людей. Это особенно касается тех, кто начал слушать мои лекции. Будьте осторожны, примите своих близких, таких, какие они есть. Ваши лекции для вас, эти лекции для вас, не для того, чтобы они менялись, для того, чтобы вы сами учились их принимать и терпеть. Если вы узнали, как правильно жить, не значит, что близкий человек поменяется быстро, потому что он будет выполнять волю вашей судьбы. И когда судьба изменится, он изменится тоже. Понятна система? Но все равно будет хотеться его менять. И вы будете его мучить, и это будет разрушать ваши отношения. Человека невозможно заставить быть хорошим. Он должен понять это сам. сам. Как помочь понять, не навязываясь? Просто любя человека через вашу любовь, ваше сознание к нему придет. Вы не знаете об этом. Но даже можно не говорить о том, чего вы хотите человеку дать, знание какое. Просто любите его, это знание само, ему придет в сердце. Он будет так же, как вы, все воспринимать. Это стопроцентный факт. Вы знаете, что характер человека невозможно изменить словами. Характер человека меняется от веры. Если ты кому-то веришь, что у тебя становится такой же характер, как у него, а если ты веришь возвышенному человеку, у тебя возвышенный характер становится, а если ты веришь человеку грешному, у тебя грешный характер становится. Когда люди влюбляются друг в друга, они начинают друг другу верить, и если человек деградированный и в него влюбился кто-то, второй тоже становится деградированным. Понятно, да? И вы удивляетесь, почему мой ребенок вдруг пошел под откос. Посмотрите, кого он любит. И вы увидите, почему. И это начало следующей темы. Знаете, что очень часто разрушают отношения родители. Родители. Знаете, почему? Потому что родители видят в близких людях наших свою судьбу. И если они где-то осеклись, а все похоже же, муж моей дочери такой же, как я. Ну то есть все похоже, понимаете? То есть, и я не хочу ей такого мужа, не хочу. Но ей положено, потому что это ее судьба, какой отец такой муж. Понимаете? Надо принимать судьбу. Но очень важно знать, что дети должны больше учиться любить родителей своих близких, а не своих. Надо вкладывать все свои силы в любовь близких и учиться, чтобы они приняли тебя по-любому, стараться со всех сил. Слушайте, уче, друг родной, помоги. По закону мы с тобой. Не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат, и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много, я берусь. Чувствуете, сколько надо было сил, чтобы такую песенку спеть? Потому что, естественно... Для женщины сомневаться в мужчине, который хочет жить с ее дочерью, это естественно. Понимаете, и доказать ей, это очень важно, потому что 20% разводов возникает по вине родственников. Как это происходит? Не то, что они сразу разрушают, нет. Просто бывают хорошие периоды в жизни семьи, а бывают плохие. Я не буду вам руку поднимать, заставлять, кто считает, что у вас не будет плохих периодов. Можете сразу, вам могу вам сразу сказать, что это заблуждение. У всех людей всегда в жизни есть несколько плохих периодов личной жизни. Это значит, что у вас будут тяжелые отношения, вам будет тяжело друг друга жить. Вы скажете, мы не любим друг друга, что нам делать? И в это время, если вы вкладывали в родственников, они не потянут на себя одеяло. Они не приблизят себе близ, ну, дочери сына и не разрушат отношения, а иначе они это делают просто автоматически, сами того не понимая. Просто мать хочет дать сил любви своей дочери, ругает ее мужа, и все, и она до свидания наступает сразу. Она не хотела, так получилось. Но если вы любите его... его ну, родителей своего родственника. Больше вкладывайте сил. Он никогда этого не сделает. Вот моя теща никогда так не сделает. Она говорит, Олег, ты у меня самый любимый. Самый любимый, она говорит, ты у меня. Из всех. У меня полная защита. Каменная стена. Попытайтесь это понять, пожалуйста. Это очень важно. Не обвиняйте своих родителей, своих близких. И они, естественно, будут вас испытывать, естественно. Если вы говорите, родственники моих, ну, моих родителей, родителей, моего мужа меня не принимают, что мне делать? Вчера у меня, позавчера в Сочи такая ситуация была. Обязательно примут, когда придет время, сделайте свой труд, проведите свою силу, вложите в эти отношения, старайтесь, добивайтесь, обязательно примут на 100% одинаковая вера, не одинаковая, одинаковая национальность, не одинаковая. У меня был случай, понимаете, индус, индусы в кастовой семье, в кастовой, они вообще даже близко не хотят видеть не то, что русского, а даже индуса, который другой касты. Понимаете, он взял русскую девушку, парень, и они ее приняли, не сразу, очень много труда она вложила. Она очень сильно старалась, строила ее отношения с ними. И они ее приняли. Но такие люди, когда принимают, они принимают навсегда. Они приняли и все это навсегда просто. И когда он хотел, захотел от нее уйти, была такая ситуация, они сказали ему, это наша дочь, уйдешь вместе с нами. Ну, то есть, уйдешь и от нее, и от нас сразу, одновременно. Они ему сказали. И он передумал. Также очень важно, что... Бывает, что люди разрушают семьи. 80% разводов в России, я не знаю статистику в Казахстане, страшный процент. И большинство людей не знают, что делать, когда они разошлись. Одни говорят, Олег Геннадьевич, я не могу забыть. И понимают, что я не могу забыть, и поэтому я не женюсь. Как мне забыть человека? Забыть невозможно. Нить между людьми остается на всю жизнь. Связь остается на всю жизнь. Эту связь надо сделать светлой памятью. Связь идет через память между людьми. Знаете об этом? Через память. Поэтому мы вспоминаем всех. Вспоминаем означает связываемся. Знаете об этом или нет? Не знаете? Так вот, знаете, что если вы простили человеку, если вы приняли его поступок. Если вы раскаялись перед ним, и у вас сердце спокойствие по отношению к этим ч... отношениям, и чистота, вы готов... готовы к следующим отношениям. Если вы его ждете, если вы не простили, если вы не раскаялись, значит, не готовы к следующим отношениям. Сердце занято. Сердце занято, значит, ничего не будет. Между людьми отношения, между сердцами возникают, понимаете? Нитью связаны друг с другом люди. И для того, чтобы любить очень светло, люди должны понять, чем они любят. Большинство людей думают, что они словами любят. Они говорят, Олег Геннадьевич, нам нечем поговорить. Я говорю, вам надо молиться за этого человека. Они говорят, но я не могу поговорить, в чем мне молиться. Я хочу поговорить с ним. Я говорю, вы поговорите, когда у вас сердца друг к другу будут чистыми. У нас нитью незримой, мы нитью связаны друг с другом. Если вы не будете в сердцах отношения строить, у вас не будет высоких чувств друг к другу. Не будет, потому что они, когда люди сердцем друг к другу понимают, им даже говорить не надо, все понятно. А если они много говорят, но у них в сердцах друг к другу неприязнь, хоть тысячу слов скажи, все равно от этого ничего не поменяется. Поэтому нужно учиться прощать, принимать, просить прощения. Понимаете? Любимые, слушайте, ради высокой, ради высокой. Любви Мы обязаны Помнить, что с нами пожить. об этом. Если вы чувствуете, что вы плохо думаете о человеке, вот я закрываю глаза, я очень наслаждаюсь близким человеком, я его люблю, люблю. Это хорошо, но это пройдет. Это называется влюбленность. Хорошо. Второй вариант. Олег Геннадьевич, мне противно, что-то не могу о нем думать. Это значит, что у вас это отравлена эта связь, у вас рушится семья, делайте что-то с этим. А я что-то его не могу вспомнить. Это значит, влюбленность закончилась, а связь настоящая не возникла. Вы просто жили вместе, вы просто вместе растили детей, вместе работали, вместе на дом копили. Но вы сердцами не связались. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Костер должен гореть, негаснущий. Серебряные свадьбы, душевный разговор а у вас есть душевный разговор с мужем, вы можете с ним поговорить не о делах, о жизни, о глубоких вещах. Вы можете им сердце открыть. Значит, у вас сердца неправильно связаны. И потом не удивляйтесь, что муж от вас неожиданно ушел. Не говорите, что мы были родственниками, близко. Как он мог меня покинуть? Если у вас сердце связь есть, никогда не покинет. Если у вас душевный разговор есть, никогда не покинет. Но если вы просто живете вместе и наслаждаетесь друг другом, шансов нет сохранить семью. Шансов нет. Нужно глубокие отношения строить. Это означает простить, прощать. Вот. То есть это и есть жизнь, понимаете? Человек должен это понять, что такое жизнь. Жить не означает наслаждаться жизнью. Жить означает другое. Итак, смотрите, я его не люблю. Жизнь между вами есть? Вы живете в семье? Нет. Это не жизнь. Вы прощаете близкому человеку? Нет. Нет никакой жизни у вас. Вы отдаете себя в отношениях, вы жертвуете собой. Вы, вы способны шаг пропасть сделать? Он вам не заботится о вас, а вы заботитесь. Он вас не любит, а вы любите. Он не прощает, а вы прощаете. Он неверный, а вы верные. Вы можете до конца себя отдать. Это не жизнь, если нет. Это не жизнь. Видите, жить означает, что есть вот эти вещи. Это настоящая жизнь, полноценная, наполненная. Но ее жизни настоящей нет, потому что нет сил. А силы берутся от любви к природе, от любви к людям и любви к Богу. Если человек не имеет этих вещей, то он обесточен. обесточен. Большинство людей думают, что силы берутся изнутри. Это заблуждение. У вас силы кончились, и вы в депрессии. Почему? Потому что вы не знаете, откуда они берутся. Нет знания просто. Это знание очень глубокое. Человек как проводник должен жить. Он должен с помощью веры и любви брать силы и не задерживать внутри себя, а отдавать. Брать и отдавать. Но если ты отдаешь и не берешь ниоткуда, значит ты будешь обесточен. А если ты просто берешь и не отдаешь, значит тогда ты просто будешь, ну таким кайфариком будешь наслаждаться жизнью. Некоторые, знаете, говорят, а мне ничего не надо, я духовной жизнью живу. Мне не нужен ни муж, ни жена, ни дети, никто. У меня духовная жизнь. Это означает, что ты просто берешь, значит все это тебя тоже растопит, станешь несчастным человеком, диким станешь, несчастным человеком, а социальным человеком. Есть много таких верующих людей асоциальных. Почему они асоциальные? Потому что ничего не хотят никому отдавать, им и так хорошо. Зачем париться? Неправильное мышление. Или что говорит, я все отдала, я все отдала, почему меня бросил, я все отдала. Ты не Бог, чтобы все отдать. Ты должна наполняться, отдавать, наполняться, отдавать. Наша природа, это природа искорки маленькой. Мы не солнце, мы искорка. Искорка должна наполниться, солнцем отдать. Наполниться, отдать. Есть силы, иду, отдаю близким людям. Нет силы, надо, значит, наполниться. Здоровье слабое, природа если чувствуешь настроение плохое, значит ты не любишь людей, иди добро делать для людей делай, наполняйся людской силой. Если чувствуешь непреодолимые препятствия, тюрьма, там развод, денег нет, работы нет, значит у тебя непреодолимые препятствия, значит молись. Молитва освобождает от этих вещей, стопроцентный факт. Следующий момент очень важен. Запомнили этот момент? Что нужно учиться понять, что такое жизнь. Нужно нить незримую свою наполнять всегда отношениями. Жизнь находится в сердце, а не в словах. Можете все правильно говорить, но человеку чувство неправильное, плохое, значит вы разрушаете отношения. Если вы закрыли глаза, подумали, вспомнили близкого человека, светлая память о нем. Я сейчас вспоминаю жену. Светлая память. Благодарю. Ну, то есть, светлая память. Значит, все нормально. Если обида там. А мне не повезло, Олег Геннадьевич, уже не повезло. Всем повезло. Бог дает только то, что нам положено. Справился... Сдал экзамен, получи счастье. Этот человек, который вы не верите, что он вас осчастливит, он вас осчастливит. Это правда. Это правда. Не все астрологи до одного сказали, у тебя нет шансов сохранить семью, у тебя нет шансов быть счастливым в личной жизни. Там так гороскоп устроен, что там вообще по нулям просто. И поэтому столько опыта. Потому <связано> <связано> что очень трудно. Но счастье есть. Много счастья Бог дает, когда человек сдает свой экзамен. Следующая тема. Смотрите, женщина снаружи слабая, внутри очень сильная. Мужчина, когда смотрит на женщину, думает, такая нежная, такая слабая, ласковая, такая ранимая. Как раз мне подходит. Я такой сильный, крепкий, такой крутой. Такая слабая, нежная. Будьте осторожны с таким мышлением. Женщина. О, вот он такой, он опора такой. Я вот что бы ни сделал, всегда он поймет, он примет все, он как бы он все вытерпит, все сможет, нет проблем. Будьте осторожны с таким мышлением. Смотрите, мужчина снаружи очень крепкий. То есть, что такое два психических цилиндра у человека? Снаружи означает отношения, внутри означает его характер. У мужчины характер очень подвижный, мягкий по природе. То есть, если мужчина вот сейчас бедоносец, он может полностью измениться. Он может стать супер человеком, Понимаете? И это все быстро происходит. У мужчины динамичная психика, она меняется в зависимости от его жизни. Но поменять жизнь мужчине, стиль его жизни, очень сложно. Очень сложно. Но если поменял мужчина себе жизнь, все, он несколько лет, он просто становится неузнаваемым человеком, совсем другим. Теперь женщина. Снаружи очень мягкая, податливая, все быстро меняет, быстро. Но внутри поменять себя очень сложно. У женщины характер твердый, непреклонный, у мужчины мягкий, податливый. Если женщина его пилит, мужика, по-настоящему, она его ломает. Он снаружи может крепиться, но внутри он очень динамичный. Если она его глубоко перепилила, все, он и готов. Она говорит, да ты, тряпка, как с тобой можно жить? Надо в мужчину вкладывать. Если корову кормить целлофанными пакетами, она выдает бензин. Попробуйте. Смотрите, если мужчина думает, женщина она мягкая, конечно, что хочешь с ней, то и делаешь. Заблуждение. Женщина внутри очень твердая и непреклонная. Она принимает только понимание себя и любовь. Если ты ее характер принял, значит ты победил судьбу. Характер у женщины как вулкан. Вулкан очень сильный характер, сильная энергия. Помоги мне, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Представляете, сколько у женщины огромная энергия внутри, огромная сила. Огнедышащая лава любви. Но ну, не только любви. У женщины огненная природа, у нее огненный характер внутри, у мужчины наоборот холодный. Но когда... Мужчина разогревается, женщина, у нее горячий характер становится, и поэтому он себя не контролирует. Начинает добиваться женщины, разогревается ее психикой. Женщина, она не сразу разогревается. Быть может ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. И это правильно. Женщина постепенно принимает. Девушки подходят, говорят, Олег Геннадьевич, что-то я его не так сильно люблю, как хотелось бы. Ну подожди, моя хорошая, ты женщина все-таки, не мужчина. Твоя психика не может сразу все принять. Она постепенно принимает. Нужно несколько лет, чтобы привыкнуть к человеку. Мужчина сразу, все, все, я женюсь, все. Подтверждение. Женщина будет думать. Многим женщинам вообще она даже сама не может... Она говорит, хороший человек, все нормально. Я не знаю, что делать, Олег Геннадьевич. Кто не знает, что делать? Поднимите руку. Хороший человек, все нормально, сделать, что не знаю. Подходите ко мне после лекции, я вам подскажу, что делать. Женщине нужен старше, он должен сказать, все, женишься. Выходишь замуж. Она... "Ух, спасибо, Олег Геннадьевич, Спасибо. Слава Богу. Почему так все устроено? Почему она сама не может? Она уже ну, хочет замуж, но не может решить. Почему? Потому что ей нужен старший. У женщины разум работает как коллективная сила. Знаете об этом? У женщины коллективный разум. Она принимает вместе с кем-то решение. Она вдохновляется вместе с кем-то всегда. А у мужчины индивидуальный разум. Поэтому мужчина сам должен вдохновиться. Если мужчина мне говорит, Олег Геннадьевич, благословите меня, пожалуйста, чтоб я по утрам пораньше вставал. Я говорю, ничего не выйдет. Он говорит, а что тогда делать? Я должен сам захотеть, сам. Взорвись, вставань рано. Я понял. Вот это же другое дело. Женщина по-другому все. Как женщине силу воли, вот некоторые женщины спрашивают, как мне быть волевой? Очень просто, женщины, вообще не парьтесь, все очень просто. Хотите пораньше вставать? Не напрягайтесь. Надо позвонить подружке и говорить, завтра встаем рано. Договориться с подружкой просто. Вы договариваетесь, все. Вы не сможете не встать, потому что у женщины совесть очень близко находится. Он говорит, как же я теперь буду спать? Я договорилась. <свят> <свят> Все, <свят> вариантов нет. <свят> Понятно? Но если вы ни с кем не договорились, точно проспите. Почему? Потому что тело у женщины не дается для аскез. Женщина не должна аскетировать, она должна договариваться, любить. Она должна вдохновляться и вдохновлять. Она с помощью отношений становится волевой, а не с помощью заставления себя. Если женщина начинает себя заставлять, она себя истощает и становится больной. И она потом никогда вообще в жизни это делать не будет, или долго не будет это делать. Заставлять вообще себя не надо, но вдохновлять и вдохновляться надо вместе. Мужчина, наоборот, когда себя заставляет, он становится счастливым. Заставил, ему хорошо стало очень. Женщина себя заставила, будет себя проклинать. Потом Чувствуете, да, о чем я говорю? Или женщину заставить рано вставать? Она потом вообще никогда рано вставать не будет. Так психика устроена. Теперь слушайте меня внимательно. Это тайна рождения человека. Это очень важно понять. Женщина рождается для счастья. Она рождается наслаждаться этим миром. Мужчина не рождается для счастья. Мужчина рождается для победы. Ему несчастье нужно, ему нужна победа мужчине. Он должен побеждать себя, тогда он становится счастливым. Женщина, когда побеждает себя, она становится несчастной. Она не должна побеждать себя, она должна вдохновиться, вдохновиться. А мужчина вдохновляется тем, что он побеждает себя. Женщина вдохновляется от отношений. У женщины коллективное сознание я все время был возмущен в детстве, когда был маленький. Почему девочки все время идут и жалуются? Почему напрямую нельзя решить вопрос? Потому что у женщ... я потом понял, у женщины коллективное сознание. Она жалуется, означает, что она мониторит ситуацию. Она хочет понять, она права или нет. Она идет и говорит, он плохой. Мама говорит, нет, он хороший. Она ладно, мама, я поняла. Все. Ей вот так надо, она так мыслит, она сама не может принять вот это решение. Чувствуете, какая разница психики колоссальная? Мужчина, если думает, что он сильнее женщины, он попал в засаду. У женщины психика сильная, очень глубокая, неизменная. У мужчины психика динамичная, быстро меняется внутри. Снаружи твердая, неизменная, внутри очень подвижная. Если женщина думает, у мужчины стабильная, неподвижная психика, хрясь его рубанула, и он как тряпка стал, все. Не надо добивать мужика. Чувствуете, что он уже еле-еле, все, оставьте его в покое. Если вы пилите, пилите, пилите, пилите, потом летите с сука, на котором сидели. Сами страдаете от этого. Смотрите, девушка теряет мужа, что происходит дальше? Ей надо от него отвыкнуть несколько лет, а она молодеет? Нет. Мужчина, его красота зависит от его силы и мудрости. Мужчина взрослее, больше красивый. Женщина взрослее, меньше красивая. Поэтому не надо терять мужика. Не надо просто так его бросать. Потому что потом найти очень сложно. Женщины, не бросайте своих мужей, а хочется иногда. Теперь мужчины, если вам жена сказала, я тебя не люблю и жить с тобой не буду. Да? А? Че-че, ну-ка, ну-ка. Конечно. Поднимите руку женщины, которые так никогда мужу не говорили. Ну, примерно так, чтобы никогда. Супер. Отлично. Это очень редко. Стоите, пять человек всего поднялось. <связано> В основном женщины говорят. Почему? Потому что она это говорит, чтобы он понял, что он сделал. Она не для того, чтобы бросать, понимаете? Она хочет, чтобы его пробила наконец. Так или нет? Бросать вообще не собиралась. Просто, чтобы до него дошло. Потому что мужчина, тугая психика снаружи, она не знает, что уже сказать. Думает, ну сейчас я тебе скажу. Мужчина не, не, не как бы... Если женщина вам подходит, что-то серьезно говорит, и у вас это не укладывается в голове, не надо это укладывать. Знаете, что это на самом деле так не, не бывает. Это не так на самом деле. Почему? Потому что она вам сама скажет об этом завтра. Ну подождите хотя бы один день. Женщина говорит, ты зачем в это поверил? Я была просто на эмоциях. Ведь она сама в это не поверила. Зачем тебе верить? Итак, у женщин психика, она очень эмоциональная снаружи, очень динамичная, внутри очень стабильная. Снаружи означает отношения. Если она что-то сказала, она очень меняется быстро. Не надо ее слушать. Знаете, что когда женщина хочет уйти, она ничего не говорит. Она вам ничего говорить не будет, она просто уйдет. Мужчина, если хочет уйти, он тоже ничего не будет говорить. Женщина ничего не говорит, потому что она твердо уверена, что это так. И просто идет, и все. То есть у нее изменилась настройка внутри, глубокая. И ей, чтобы поменять решение, нужно много месяцев. Она, может быть, хочет вернуться, но сразу невозможно. Ей нужно много месяцев, чтобы это произошло. Теперь почему муж, мужчина уходит? Потому что он внутри теряет себя в отношении. И он уходит не потому, что он принял решение, а потому что он не может не уходить. Или его завлекает другая женщина, или он не может уже с ней жить. Сам не может уже жить, он уходит. Не потому, что он принял решение. Он говорит, что он принял решение, но его решение очень подвижное внутри. Снаружи крепкое, внутри подвижное, у мужчины. Но если вы видите, что мужчина не хочет возвращаться назад, значит он получил очень серьезную травму в отношениях. Значит ему очень сильно больно. И поэтому он не возвращается. И он поэтому, говорит, никогда сильную боль испытал. Но женщина, когда говорит никогда, это значит, что она приняла очень глубокое решение. Чувствуете разницу или нет? Мужчина принимает сильное решение. Кажется, у него сильное решение, но это поверхностная вещь. Оно меняется. Приведу пример. Как использовать в жизни? Вот смотрите. Муж говорит, деньги экономим. Денег мало, экономим. Ничего лишнего не покупаем. Что надо сказать мужу? Женщина, что надо сказать? Хорошо, правильно. Значит ли это, что будем тратить деньги или нет? Посмотрите. Вы попробуйте, посмотрите, как будет дальше проходить месяц. Вы согласились в целом, он расслабился. Мужчина расслабился, он щедрый по природе. Вы согласились в целом и говорите, вы еще напомните ему, говорите, мы же не тратим в этот месяц ни на что. Он скажет, конечно, мы же договорились. И вы скажите, мой хороший, такая ситуация, не знаю, что делать. Ребенку вот нужно это купить обязательно, не знаю, что Мы же не тратим, правда? Нет. Ну, надо купить. Ну купи, если надо, чувак, какие проблемы. Мужчина, он по своей природе очень щедрый. А женщина женщине легко служить в семье, а мужчине дарить. Запомнили? Поэтому женские деньги, они очень тяжелые и опасные. А мужские очень легкие и хорошие. Мужчины, пожалуйста, если вы на, жен, на жены деньги что-то купили, вы пожалеете. Она это запомнит на всю жизнь. На всю жизнь. что деньги тяжелые очень. Трудно перевариваемые деньги жены. Потом пускай сама купит что-нибудь, если хочет. Не трогайте эти деньги, они очень опасные. Деньги жены опасные очень. Мужские деньги тратите сколько хотите. Никакой опасности нет. Они легкие по природе. Мужчины, кто обжегся на женских деньгах уже? Вот женщина, жена заработала, вы потратили? Поднимите руку. Есть пострадавший? Есть? Кто на мужских деньгах обжегся на мужа деньгах? Есть пострадавший? Нет пострадавших вообще здесь, отлично. Если муж кричит, ты что потратила, зачем? Это на пять минут, поверьте мне. Просто на пять минут. То есть пройдет 1 два дня, и он забудет уже об этом. Все. Женщина не забудет.